ДПС-контроль. Рядом в любой ситуации. Ребят, мы, в общем, сейчас находимся в Гулькевичах. И тут у нас э, межгородской развод. Так, это у нас Новокубанский район. Это Гулькевичский район. Тихорецкий район. Кавказский район. Тбилисский район и Услабинский район. Вот. А это наши боевые товарищи. Здравствуйте. А что у вас, развод? Не хотят отвечать. А это, видимо, их не командир. Все экипажи по коням. Все, наверное, сейчас пристегнутся, да? И поедут. А где будет рейд? Интересно. Да. В этом районе будет а, а По Гулькеевскому району, да? По Кавказскому району. А, по Кавказскому. Да. Ну, Куб... на Кубан... Кубанск не приедут, да, здесь будут. Ну и на том спасибо. не просто для группы надо отчитаться. Все, спасибо большое. Ну, в общем, вот такие дела. Все по коням, все в бой. Ну что, будем нарушить ловить? Ну, как другие, да. <смех> Вот так вот. Все. Буднейший день начался. Вари, крокеты, я разводился... Группа, всем доброе утро. Возле болгарского дома на стояночке по красной. Привор работает. Две палочки. Будьте осторожны. Новоукраинское кольцо в сторону Кропоткина, перед остановкой выезд на сельская шкода стала две палочки работают. Байковское кольцо со стороны Кавказской трудятся на новоукраинском кольце со стороны Армавира мужчина работает. Ленин и перед Держинского экипаж работает. Кавказская на почте две патрульки стоят. С первомайского еще третья шкода выезжает. На Мэзи И продолжают рядом, работать. Палок, наверное, 7. На МФЦ стоит форт с куполами. Кого-то там оформляет. На Майковском кольце стоят со стороны Кавказской. Шкода на конечку по четверке переехала. Там стоят две палки.